Я очень часто пью кофе и много курю Я понимаю, что это, наверное, вредно Мне давно бы пора обратиться к врачу Чтобы он, наконец, подлечил мои нервы, мое сердце Разбита былого огня В нем уже не увидишь Ты сколь не пытайся Мою душу пронзили Вновь грусть и тоска Хочешь злиться на меня Хочешь побежайся Но мне все равно Что те мосты Что я поджег Не перестроить Я так устал от суеты безумных мыслей, связанных с тобою, Открой окно, Зачем я здесь? Я полетел, Но есть ли смысл, что я пойму При срыве вниз, И что вообще меня ждет там снизу? Густая тьма, знаешь, вечно приходит туда Где вскоре будут видны пару лучиков света Если холод в душе, то наступит зима Но значит за горизонтом виднеется лето Мои планы вновь станут пустою мольвой, За окном фонари освещают границы За которые вы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 Зачем я здесь? Я пулетел Но есть ли смысл, что я пойму При срыве вниз И что вообще меня ждет там снизу Что ждет меня там снизу Я на карнизе И я пронизан лучами солнца что за капризы мне рано вниз, а смысла нет, там ничего не ждет. Я постараюсь найти эскиз своих возможностей и забот. Они не дадут упасть камнем вниз. Ведь мне все равно, что те мосты, что я поджег, никак не перестроить, я так устал от суеты безумных мыслей, связанных с тобою, закрой окно. Забудь слова, что я сказал во всех строчках выше, и у меня все хорошо, раз ты сейчас эту песню слышишь.